приветствую вас я игорь черноусов и я раздаю свои честно заработанные деньги точнее переведу на ваш яндекс кошелек 2000 рублей это не благотворительная акция для всех это не обман смотрите до конца докажу это нормальная проверенное времени цивилизованная схема мгновенных компенсаций при покупке Говоря проще, я делаю откат. Как работает схема денежных компенсаций Игоря Черноусова? Компенсацию получают только покупатели товара. И это нормально. Ссылка на товар находится ниже. Проходите, знакомьтесь. Это потребует время. Принимайте решение, делайте свой выбор. При оплате 6 тысяч рублей за товар вы Высылаете мне на электронную почту номер счета, который вы оплатили, номер вашего Яндекс-кошелька. При получении денег я перевожу вам две тысячи рублей. Чтобы все было по-честному и прозрачно, процесс перевода денег, вообще весь процесс, вся информация по акции я записываю и выкладываю на проекте «Соц.Город» в разделе «Коммерческий. Проверенные товары». Акция начинает работать с 19 июня. Вся официальная информация, ссылка на этот товар, результаты проведения акции доступны только, подчеркиваю, только на проекте Соцгуру, на форуме проекта в коммерческом разделе «Проверенные товары». Все по-честному, все без обмана.